Друзья, мы вновь здесь собрались, чтобы прокомментировать те новости, которые случились за прошедшую неделю. В Дубае завершили испытания роботов-курьеров. В Эмиратах запустят водородную заправочную станцию для автомобилей. С 15 февраля в Эмиратах вновь вносят изменения в правила употребления алкоголя. В Дубае анонсировали первый виртуальный торговый центр в метавселенной. Ну что же, с вами как всегда Даниил из города мечты, города Дубай, а теперь к новостям. Yeah. В утвердили дизайн летающих такси, которые появятся в 2026 году. Они будут иметь нулевой уровень выбросов, а их максимальная скорость составит 300 км в час. Друзья, вообще представляете, уже в 2026 году якобы мы в Дубае сможем просто летать по городу на воздушных такси. Вот для меня это вообще просто непостижимая новость. Почему? Я вот продаю сейчас моим клиентам квартиры, апартаменты в домах, которые будут построены в 2026 и даже в 2027 году. То есть, грубо говоря, вот это будущее, которое наступает, которое уже наступило, оно ну, наравне вот с новыми жилыми комплексами, которые они появятся вместе с этими такси. Я в это, честно скажу, не верю. Я, может быть, какой-то прагматик, но такое ощущение, как будто мы еще с вами к этому не готовы. Я сейчас представил себя садящимся в это аэротакси четырехместное с вертикальным взлетом, которое мне куда-то повезет по Дубаю. И мне, честно, сыкотно просто. Я не уверен, что технологии дошли до такого, чтобы можно было так безопасно перейти. Как тебе такое, Илон Маск, скажете вы? И, собственно, мы на этом перейдем к следующей новости. Илон Маск выступит на саммите в Дубае. 13 по 15 февраля участники саммита будут размышлять над тем, как искусственный интеллект меняет рынок труда, насколько обострились проблемы изменения климата и так далее, бла-бла-бла. В общем, друзья, на первые новости о беспилотниках в Дубае и об такси подтянулся Илон Маск. Ну, как вы знаете, это у нас самый топовый ньюзмейкер во всем что касается покорения будущего. Я прям жду с нетерпением, когда Илон Маск уже начнет летать в Дубай и реализовывать здесь свои идеи и проекты. Потому что, ну, очевидно, что в Америке там уже, мне кажется, не все ему рады просто. А это будет очень здорово. Ну, и реально Дубай сейчас просто хайпит, что касается новостей об искусственном интеллекте и э, различного рода беспилотников. Например, полиция Дубая планирует запустить серию беспилотников с искусственным интеллектом. Они смогут обнаруживать преступления и нарушения, например выявлять водителей, которые не пристегивают ремни безопасности. Дрон с искусственным интеллектом сможет обеспечить обзор в небе на 360 градусов с высоты птичьего полета. Можете представить теперь сейчас вы смотрите сверху с высоты птичьего полета на то, как я еду не пристегнутый ремнем. Как вы это увидите, простите пожалуйста. Даже камеры, которые с дороги смотрят сейчас, это не в состоянии увидеть. Я вот в своей в хлам таньерной машине, когда еду с закрытым верхом, ну штрафы за ремень не приходят. Хотя если все прозрачное, говорят, что здесь уже камеры приходят автоматические штрафы за ремни. То, что это можно наблюдать и ослеживать с беспилотника, я, честно, вообще не верю. Здесь, как бы, пересеклись, я считаю, две новости, ну, два посыла дубайских. Во-первых, мы постоянно слышим пугалки про Дубай, то, что, ну, из серии, знаете, в Дубае объявили, что те пешеходы, которые будут переходить дорогу на красный свет, при выезде из страны будут штрафоваться. Я такой новый слышал некоторое время назад. Ну, конечно же, это вред. Ну, то есть, никто там этого делать не будет, но Дубай очень любит запугивать вот такими предупреждениями. Ну и, конечно же, новости беспилотников просто сейчас на этой неделе зашкалили. Идем дальше. В Дубае завершили испытания роботов-курьеров. Одна из ведущих транспортно-логистических компаний Aramex объявила об успешном завершении тестирования роботов-курьеров, в том числе беспилотников. Aramex это тот, который не может у меня уже несколько дней забрать возврат э, э, одежды из Асоса. Они не могут пока что нормально протестировать своих пеших курьеров. Какие беспилотники? А, ну, это, кстати, самая такая ведущая курьерская служба и сеть в Дубае. А у них там множество офисов. Это с чем сравнить, я не знаю. Может быть, со СДЭКом а, в России. Ну, видите, они тоже подхватывают. Якобы будут курьеры теперь автоматически беспилотниками доставлять пиццу вам домой. Мы давно об этом слышим. Опять-таки, может быть, я скептик, но мне кажется, это тоже далеко от реализации. Я, когда на машине еду между дубайских высоток, у меня теряется GPS-сигнал. Он показывает, что я где-то там уже по морю плыву. Как тут будут беспилотники ориентироваться? я, честно сказать, не знаю. Но наверняка будут какие-то пилотные проекты из серии там куда-нибудь в Бурж-Халифу будут доставлять что-нибудь. Ну да, ее видно издалека. И там уже по пути к ней беспилотник точно ни во что не врежется. А тут еще и управление по дорогам и транспорту рассказала о пилотном запуске роботов для доставки еды. В общем, короче говоря, ждем к 2026 году новостей. Такую сводку происшествия о том, как аэротакси столкнулась. с Роботом, курьером, доставщиком еды в небе Ни одна пицца не пострадала Мне очень интересно, как все это будет реализовано на практике В Арабских Эмиратах запустят водородную бомбу Шутка заправочную станцию, бомбы запускают только мудаки, а в Дубае живут классные ребята, которые теперь будут симулировать автомобили на водороде. Как вы знаете, это топливо, которое не имеет никак... никаких выбросов. А это такая альтернатива электрокарам, то есть сейчас есть два таких ведущих направления в там, развитии транспорта в плане их двигателей, на чем они могут работать – это электрический и водородные. И есть эксперты, которые даже предрекают, электрокаром быструю смерть, а вот водородные движки, ну уж точно, смогут помочь нам колонизировать Марс, когда мы взорвем всю Землю. С 15 февраля в Эмиратах внесли изменения в правила употребления алкоголя. Для всех мероприятий, где подают спиртные напитки, теперь необходимо получить разрешение от Департамента уголовных расследований. Прям Малдер искали, теперь будут решать, кому можно подбухивать на корпоративчике, а кому нет. Вообще, новость такая грустная, теперь получается, что на каких-то а, презентациях по случаю запуска крутых новых проектов недвижимости в Дубае нас не будут поить бухлишкам. Откровенно признаться, не на всех и до этого поили. Но было приятно взять бутылочку, шучу, бокальчик винца, сесть за столиком, например, Данюб, когда я вам снимал оттуда видео. Но теперь, видимо, будем довольствоваться вегетарианскими закусками. Вообще, Дуба, видите, одной рукой э, смягчает регулирование в сфере алкоголя. Я рассказывал об этом в своих предыдущих новостных выпусках. Вы в курсе, да, что здесь отменили налоги или как-то кардинальных Снизили а, на спиртное Теперь это подешевело везде В магазинах, в барах и даже в, в алкошопах Теперь не спрашивают паспорт, точнее, Спрашивают паспорт, но не придираются К этому, ну вот видите Все-таки где-то, видимо, кто-то засветился Подбуханный сильно И на мероприятиях теперь будем трезвыми Школы Эмиратов тестируют Новые технологии, чтобы ученики Не использовали программы Искусственного интеллекта Например, чат GPT Именно в Дубае вы видите такой сплав самых прорывных технологий и самого жесткого регулирования современной вот этих сферы применения этих технологий. То есть не успели в мире найти какое-то полезное применение этому чату GPT, не успели все начать восторгаться этой новые поисковые системы, основанной на искусственном интеллекте, а вы наверняка слышали о ней. Она в отличие от привычных нам поисковых систем, где мы в Google, например, вводим запрос и получаем, ну, какие-то ссылки на какие-то сайты, видео, то там с тобой будто бы общается живой человек, который дает развернутый, связанный ответ на твой вопрос. Не всегда правда корректный, но, впрочем, э, и выдергивая разрозненную информацию по ссылкам, тоже трудно составить какой-то корректный ответ. То есть, короче, делает работа за тебя. Так вот, уже во многих сферах начали применять этот чат GPT, заменяя интеллектуальный труд человека, там где-то не слишком какие-то ответственные задачи. Ну, и, естественно, школьники наверняка тоже не отстают. Но в общем, в Дубае еще не успели его применить, этот новый прорывной метод, а уже его пытаются отрегулировать и запретить. Это печально, друзья. Я думаю, что те школьники, которые смогут умело пользоваться подобными технологиями так что даже учитель не может от, не сможет отличить это от истинных знаний школьника значит молодцы ребята молодцы уже заслужили свои оценки я вспоминаю как я свой диплом писал в институте в общем всегда это всегда списывали, сейчас просто у искусственного интеллекта научились списывать Друзья, и совсем коротко о самых важных новостях мира недвижимости Дубая. На этой неделе состоялся э, запуск третьей башни Dammag Bay. Это один из самых громких проектов, и третью башню распродали за считанные часы. Они пишут сами, что за 40 минут. В общем, в этот проект вы уже, по всей видимости, опоздали. Впрочем, всегда есть шанс поймать канцелейшины, я много раз об этом говорил. Поэтому, если вы вдруг, вот сейчас, на нацелены именно на этот проект, то напишите мне, и расскажу, как это можно сделать. Новый актуальный запуск у Дамака, и тоже, я думаю, не менее громкий, правда не столь масштабный, будет уже 28 февраля. На 28 февраля назначен запуск нового, новой башни Дамак Шик Tower 2. Этот проект я презентовал его вам в пятницу у меня на канале. Ссылочка будет вот здесь и, конечно, в описании. Этот проект уникален тем, что это э, башня из серии коллаборации э, Дамака с всемирно известным дизайнером Дегри Сагона. Их очень пафосные проекты. Софа 1, Софа 2. Э, каждый имеет свою тематику в дизайне, в оформлении. Там везде такие искрящиеся э, натуральные камни. В общем, посмотрите обзор. Запуск планируется на 28 число. И уже сейчас есть смысл туда заходить. Ну, то есть присылать своих expression интерес. Об этом подробнее в моем обзоре. Ну, а если брать более бюджетную недвижимость и то, что можно, скажем, более же для себя взять, для жизни, или, например, под долгосрочную аренду С более краткосрочной перспективой заселения Вот из этой серии Моя личная рекомендация Не побоюсь этого громкого слова Обзор вышел на прошедшей неделе Это проект Автограф От застройщика Green Group Я снял целых два видео о них Одно вышло в понедельник О том, что это за проект Показал макет Вот здесь тоже будет ссылочка И в среду я выпустил видео Где показал локацию И как пример их уже сданный проект Вот я сейчас назвал вам Самый и интересные проекты недвижимости, которые на сегодняшний день актуальны. Причем их актуальность, как у самых срочных новостей, очень короткая, потому что ну, интересные проекты разбираются в Дубае, за считанные часы, иногда дни, но, как правило, не дольше. Поэтому пишите, кому интересны эти проекты, я вам скину всю информацию, проконсультирую вас персонально по покупке недвижимости. Ну и еще пару новостей о культурной жизни Дубая. В Дубае анонсировали первый виртуальный торговый центр в метавселенной после нескольких этапов тестирования центр откроется для посетителей, где их аватары смогут найти Care4, Fox Cinemas и Samsung Store. Ох уж эти метавселенные! Вот сейчас новости постоянно о том, как эти идеи просто рушатся на глазах, как закрывается стартапы метавселенных. Microsoft, например, разогнала и уволила огромный департамент, который у них там занимался разработкой метавселенной. А кто там у нас главный метавселенщик? Марк Цукенберг терпит убытки и падение акций из-за того, что его стартап Вселенной не приносит никаких э, плодов и результата. А тут в Дубае открыли магазин. И причем что мы там сможем купить? Кэжи это это же продуктовый супермаркет. То есть вы сможете купить, покушать для своего аватара. Короче говоря, пойти пооблизываться на какие-то продукты. Я, честно говоря, опять включая скептика, ну, мало вижу этому этом применение. Друзья, летите в Дубай вживую на шопинг. Моему оператору Виктории, например, не нравится, кстати, оффлайн-шоппинг, нравится онлайн. Вика, так это для тебя. То есть ты можешь реально теперь э, не просто сайт Асоса открыть, а прям походить по магазину, купишь себе виртуальные очки, сможешь там что-то примерить прямо перед зеркалом виртуальных очках. Напишите, друзья, насколько вам это интересно и любопытно? Планируете ли вы пользоваться этими виртуальными штуками? А, кстати, я забыл попросить комментарий про аэротакси. Кто из вас рискнул, рискнул бы прямо сейчас, если бы в Дубае объявили, что вот отсюда с Дубая-Марина летит таксишка на э, бизнес-бей? И эта цена там как бы копеечная, потому что это испытание. Кто из вас сейчас сел бы вот в эту четырехместную вертушку? Я бы на вас посмотрел. С 8 февраля начался фестиваль Света в Шарджи. И продлится он до 19 числа. А я очень надеюсь, что я успею его посетить и сниму для вас видео. Как и регулярно это делаю, на моем канале выходят не только ролики про недвижимость. Но и как видите, местами остроумные обзоры новостей. А еще я рассказываю и показываю места. Дубай, который можно посетить, события. Поэтому подписывайтесь на мой канал. А не пропускайте подобные видео. Пора барабам. Пау! А 19 февраля свое 15-летие празднует Virgin Radio Dubai. И как здесь пишут, вы все приглашены тоже. Друзья, Virgin – это очень крупный бренд в Дубае. Это серия мегасторов то есть таких вот гипермаркетов, всяких интересностей, техники и прикольных вещей для дома. Это оператор связи, у них есть своя популярная радиостанция, ну, в стиле Radio Energy, если кто в курсе. И у них огромный концерт планируется. Я, конечно же, туда иду и... Этот анонс уже есть в канале Вики, телеграм-канал, который анонсирует все концерты, события, самые яркие, зрелищные, особый акцент на русскоязычных исполнителях, стендаперах. И переходите по ссылочке в описании, чтобы подписаться на мой канал и не пропускать никакие события дубайских развлечений. Кстати, вот вчера вышел на моем канале обзор чудесного места. Global Village – это огромный парк развлечений вместе с шопингом в стиле всех стран мира. Там есть павильон для каждой страны, там очень классно, посмотрите видео, кто еще не видел, подсказочка будет вот здесь, и, естественно, ссылка в описании. А кому нравятся такие мои видео, ставьте лайк, поддержите меня, мне это очень важно. Это были все новости на сегодня, друзья, и ждите следующих новостей, а также обзор недвижимости, следующий обзор про новый а, проект в Дубае выйдет уже завтра. Подписывайтесь. С вами был Данил из города мечты, города Дубая. и всем пока!